Приветствую всех любителей видеоигр Крайзис. второй Значит, ремастер. Смотри. Вокруг командного пункта толпами бегают бойцы Сэл. Похоже, цефы устроили им веселую жизнь. Направляйся к церкви. Попробую помочь обойти систему безопасности. Проникнуть в центр да. диагностики да. на командный пункт. Так. Не, не, не то. А, смотрю, что у нас есть. Опа. А, это. Как это закрыть в случае чего? Так, если я открываю, потом сжимаю... Ага, все, хорошо. Так, это броня. Это у нас визор на Б. Угу, это невидимость. Все хорошо, так чисто на всякий случай. Ага, его убить нельзя, хорошо. Но его пнуть нельзя, я понял. Так, я просто что давненько не заходил. даже не уверен, что... Что, к чему... Кому, как где? Так. Ну уже ладно, уже чисто на всякий случай подрублю, потому что что -то я не пойму есть кто нет никого. Эй, ребятки, что я вам расскажу, вы не так, давай. Спросите, по нашим так, так, так. А, все я понятно. Так, там панкетница, снайперка. И в принципе, вы спросите, я меня в все устраивает. То же самое, ничего интересного. Всегда... Он, конечно, молодец рассказывает всякие интересности и так далее и тому подобное. Но... Для нас это не так интересно. Для мирного люда, да. Это самое то. А, вон там, вон они сражаются, судя по всему. Так, игрушки тут какие-то. Маскировка отключена. Так. Пока мы не видим никаких врагов, меня это очень настораживает но люди, которым плохо, или которые уже с концами. Это все болезнь. Наскину, так, надо сейчас прыгнуть как-нибудь, это самое. Вот так вот, да. Я вообще никого не вижу. Ни наверху, ни внизу. Опа, аккуратненько упал. Тут аккуратненько не получится, вот здесь получится. Мне вообще вниз надо? Где тут карта? Карта. Надо так, это не то. А карты нет, да? Начать заново. Проникнуть в центр... Ага. В принципе... А, ну по крышам я уже бы не смог бы дальше действовать. Все, я понял. Ой-ой-ой-ой. Эм. Что-то мне не нравится этот спуск вниз, если честно это я, по-моему, неправильно делаю. Или правильно. А, вот же тут спуск есть. Все хорошо. Все нормально. Жив, целый орел. <как> ага. Ага. Так, минус один, минус второй. А теперь моя очередь. Так, минус один. Включаем невидимку. Нам еще с этих творей собирать. Как они? Знаете, он мне кажется, видел. Тихо, тихо, тихо. Вы-то, по мне за что палите это, блядь. Да ебать, да ебать. Че ты, блядь, охренел, что ли? Там еще и танк стоит. Ну, конечно, конечно. Рановато я, судя по всему, себя раскрыл. Да ну нахрен. Так далеко. Похоже, ЦЭФу устроили им веселую жизнь. Направляйся в церкви. Попробую помочь обойти систему безопасности. А, вот и... Фосмолет. То есть мы должны были двигаться быстрее, а я такой аккуратненький, медленный. Думаю, бля, как бы сдвинуться, как бы сделать все аккуратно. А сюда не дают. Дают, дают, я понял, дают. Как сказать, что мне сюда не дают залезть? Ага, лестницей нельзя воспользоваться. Понял. Не, ну со второй попыткой будет попроще. Так, сюда, сюда. Потом сюда. Потом сюда. Потом сюда. Отлично, все хорошо. Потом они проходят. Я прячусь. Вас понял. Ну, можно со снайперки Он гасить, ребят Так, вот снайпер подключил, в бабах Минус один Не попал, не попал, жаль Попал Попал, убил Отлично, минус один Промахнулся, опять промахнулся Убил. Сюда-сюда бежит. Не добежал. Еще один. Ай-яй-яй, патроны кончились. Как? А, убил. Я его убил. Так, смотрите, смотрите, сюда-сюда хочет кто-то прийти, да? А, вон он наверху. Ай-яй-яй, промахнулся. Должен сюда развернуться, я уверен. Ну, я на кар... Ага, вон он Ай, промахнулся Ай, промахнулся Да не-не-не-не-не-не-не-не не, не, Какая граната, ты шо? Колей Вот это сейчас было прям Прям очень опасно Не знаю, есть ли у них что-то или нет Но они лезут, прям лезут Потому что вон он прям Так, но ну я в него попал чисто для галочки. Чтобы он на меня обратил внимание. Идем, Вижу его. Так. Спускаешься. Убил, убил. Так, у меня есть ракетица. А чего ты не собираешь? Ладно, пофиг. Судя по всему, он с них не соберет. Пробегай, пробегай. Так, все, хорошо. Минус еще один. Так, там танк стоит, что меня очень напрягает. Что он с них не собирает? Как они называются-то? Частички. <кười> <кười> у меня, кстати, патроны кончились. На снайперке. Мы так более-менее аккуратно будем двигаться. То у меня же с пулемета получить хватило. Спасибо. Ага. Угроза подтверждена. Цели обновлены. Вот так это выглядит, да? Да, я понял Так, тут дробовик хотят дать мне Опа, проход Опа, опа, опа, опа, опа. Ах ты, блять Включена, включена Меня нет, меня не существует Бэк Снайпер меня засек. Оп. Ай-ай-ай. больно, больно, больно. через какое-нибудь здание. Проще сказать, чем сделать. Так, но ну они меня не видят, это хорошо. Так, минус, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Сейчас мы этого еще снимем сразу. Отлично. Три из четырех попаданий в голову. Где-то здесь еще один, да? А это просто так нам показывает. Ну, боеприпасы нам пригодятся. Вот из Чего? Чего взять? Чего взять? Взрывчатку, конечно, взять. Я еще потом в оружии путаюсь. Так, что у меня на цифру один Автомат. На цифру 2. Переключение оружия. На цифру 3. Ой, переключение оружия. Как стрелять будет. Так, по-моему, мы здесь уже были. Нет, не здесь. А, мне туда. Боеприпасы? Понимаешь. Таблетки. Отключена. Да, я понял, понял. Ну, отключает маскировку, когда ты чем-то бросаешься. Что-то берешь в руки. Кого-то тихо убиваешь. Но не стреляешь. Это, кстати, жалко. Все, куда спешит-то. Вообще здание обвалится, походу. Или нет? Так полный боезапас. Упай, здесь у нас что? Ага, так не сломаешь, я понял. Маскировка. Черт. Смена плана. Да полно бойцов в форме сел Похоже, они полностью перекрывают территорию. Слушай, мне нужно пройти мимо охраны. Можешь их ненадолго отвлечь. Устрой заварушку возле церкви, чтобы оттянуть туда войска с Уолл-стрит. Потом, э, э, ну да, там есть аварийный туннель. Пройдешь по нему. Встретимся на той стороне. Понял. Идея, конечно, отличнейшая. Ну, посмотрим. Ладно, как получится, так получится. Патрон есть? Патрон 18 немножко есть, в принципе. Учит очень интересно, мы можем что-нибудь подорвать в принципе. А, ну кстати, да, устроить диверсию, взорвать топливный спад. Минус один. Что-то не сработало ни хрена. Не по мне полицию сразу начали. Диверсия была хороша. Но надо было, наверное, пройти тихо. Так, какую бы мне позицию бы выбрать? Чтобы они меня сразу не нагнули. Ой, это было высоко. И страшно. Конечно. Минус один. И они сразу же знают, где я. Конечно, конечно опа что у нас здесь патроны взрывчатка угу, вижу цель так отлично работаем пока неплохо а мне пока все нравится Ох ты, блядь, гранаты там что-то взрывают. Ага, вижу пулемет. Ну, это я уже так. чтобы сильно не заморачиваться. Ты никого наверху? Блядь, блядь, блядь, у меня энергия кончилась. Ёбнуться, ёбнуться, ёбнуться. Вот это я сейчас очень... Ай, промахнулся, ай, промахнулся, ай-яй-яй. Так, как мне это подорвать? Ой, пизда. ой ой, ой, ой ой, ой ой ой ой ой ой пацаны. Я б туда не подходил. Блять, электричеством хуячек. Пишу, блять. Так, ну они уже хотя бы себе подкрепление вызывают. Блин, я его не успел убить. Жаль, жаль О, слышно, что немедленно сдайтесь Иначе у вас будут проблемы Блять, броню мою пробить хотят Но я диверсию чисто устраиваю Убить всех, значит диверсия Сейчас он находит, когда я его сзади обойду О, минут еще двое Блять, ой, танк приехал, здравствуйте Ага, мне надо еще и там взорвать двигатель Я понял Просто обойду этих пацанов, пока они будут тут тупить Хорошая идея? Гениальная идея Там что-то показывает, типа ты слева, я справа, там обойди, тут обойди Конечно Блять, меня снайпер запалил. А, он сидит, блядь. А я даже, даже и не понял. Так, у меня тут взрывчатка, по-моему, была. А, зачем она? И ты силы, и не силы. Может пулемет у них забрать? Ну-ка. Да нет, мне нужен был только пулемет. Ладно, я знаю, где у них есть пулемет. Да ладно, вы тут без пулемета В оборонительную Да, пацаны Плохая из вас оборонительная Ну, что поделаешь А мы меня всех убил Нет, не всех туру туру туру Ух ты, блядь. Это с чего ты там сейчас ханул так? О, еще один. Еще один. Граната? Конечно, конечно. Блядь, ебать. Вот это я сейчас испугался. Даже было больно. Конечно, немедленно. Ага, ага. Тратати, ратушечки. тратати, Съебываем нахуй тебя, тратати, вот мое, это не мое, блять, поменял поход что-то, да? Да, поменял, верни обратно. Отлично, энергия восстановилась. Ждем, ждем, ждем. Отлично. Туда, туда, Тот живой еще, где-то. А, вот он. Минус. Отлично. Сто метров! Да вы че? Блять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне так понравилось, как он сказал. А теперь они идут к тебе. Ну что-то типа не достался. Ой, а вас что-то здесь так много? Я присяду, чтобы пройти мимо. Интересно, как, в каком... Ой, а тут нельзя открыть. Какая-то кнопка сейчас была. Вход в да ладно, мне даже не надо было заходить внутрь. Вот они как работают. Как работают. Текстурки. Пацаны меня даже не слышат. Даже не видят. Опа, открыто. Хорошо, теперь ступай туда. Встретимся на той стороне. Пройти к объекту на увол стейки. Ага, хорошо, не проблема. А, закрыть никак нельзя, да? Жаль. Это что сейчас за тварь была? Это что, будет, мой первый босс? Я также умею, мой друг Только тебя и как меня очень хорошо видно Такое ощущение, как будто он мне не враг Но без маскировки я не пойду Алькатрас, О, теперь нормально, хоть отображает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 уложим тебя в эту капсулу, просканируем все уровни костюма и выясним, каково твое поручение. Ага. Будет очень угарно, если на этом часть игры закончится. Все было ради того, чтобы просканировать костюм. А договориться и объяснить это кому-то не вариант. Или объяснить того, что мы убили пророка. Ходячий мертвец. Нью-Йорк. Финансовый квартал олл Похоже, диверсия сработала. Они отводят войска с Олл-Стрит. Вот он наш шанс. Слушай, я сейчас найду, как спуститься на нижний уровень. Тебе да, придется да, идти да, через да, крышу. Поторопись. Найти капсулу глубокого сканирования. Войди в центр. А, нефть, не на так. Эм, это вот этот тот самый эпичный момент, когда должен такой приземлиться, включив броню. Бля, и вправду. Блин, это прям, ой, это прям реально эпичненько. Хорошо. А дальше что? Опять включить броню и упасть? Ну для начала я, наверное, сделаю вот так. Где-то тут внизу. Вот так. Вот так. Блять, везде взрывы пошли. Прям он и начал вызывать. Блять, да ты умрешь? Отличный видно. Так, слева. А, и слева внизу даже, я бы так сказал. Прям потому что... Нет, да, да. Вижу. Я вас тоже всех как на ладони вижу, пацаны. А, я мог там слева обойти. Я дурак, как надо, вниз спуститься. Но сверху тактическое преимущество, не забывай. Так, отлично. Вон еще слева один. Могу я по нему попасть. Да их тут даже несколько. Минус. Да ладно, как ты не минус, то, блядь. Я им в голову стреляю. Блядь. Так, отлично Надеюсь, они не будут лезть бесконечно, потому что Блять Сосать, сосать Блять, какой они, нем... Блять, патрон кончается, я понял Сейчас снайперку возьму, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас Не то Вот так подойдет Блять, блять, блять До свидания Тихо, тихо, тихо. Я не вижу, откуда вы стреляете. У вас так много? Ага. Еще двое должно быть. Ага, вижу еще одно. Еще один должен быть. А он где-то слева. Так, пока отключу. На крыше вроде бы нету. Но он где-то на крыше... А, вижу. Живой. Не живой. Да, это прям момент с этого, с трейлера Прикольно Мне даже понравилось Конечно, я чуть-чуть по-своему начал это проходить дело, но Воу-воу-воу, ну что поделаешь У всех свои методы Так Ага О, контрольный Так, что-то здесь опасненьким попахивает можно ли сразу двоих снять? Нет, только одного можно. Жаль. Очень жаль. Ух ты, сейчас. Вертушка? Вертушка? Нет, не вертушка ни хера. Но откуда у вас столько там взялось? Промахнулся. Да, блядь, да что он не умирает-то с первого раза? Больно. Где там еще один? Отлично. -то тут ребята кто-то понабежало-то, божечки Блять, прицелиться не дают, зараза Так, за пулеметом никто не сидит? Нет, никто не сидит Там кто-то с ракетницей меня напрягает очень Вот там вот один паренек есть с ракетницей Он меня прям очень напрягает О, чувак за пулемет бежит Да-да-давай-давай-давай-давай Садись-садись-садись Ну что ты? Пулемета боишься? А, своими электрическими патронами хотел, помню, понасадить. Так, там только один остался уже. И то я его ни хрена не вижу. Ты где, братан? Контакт! Вижу. Конечно, контакт. Отлично. Опа, патрончики подъехали. Принято. Это ты очень хорошо сейчас такой Вертолетик подъехал Это ты прям молодец это Ты хорошо сюда подъехал Очень вовремя Ну Что поделаешь Ну-ка брось это дело Берем вот это Делаем вот так и не спеша пойдем так я внутри а тебе лучше поторопиться они выслали подкрепление из призмы. так хорошо мало времени. Похоже, здесь все да я разберу ага сейчас все будет получилось ой я себя чуть подорвал, да? Сейчас чуть-чуть подвосстановим. Пацаны вообще сейчас не ожидают. Ой, пацаны, вы мне нравитесь. о Бэт, я ведь прямо увидел, как ему в голову попало. Это мы можем а Ага. Пока все очень-очень просто Но не считаю, что там пару фейлов, которые я сделал Но это уже не моя проблема Я жду, когда дверь от лифта откроется А их там просто тьма Ну, или хотя бы они такие поворачиваются О, -о, -о, -о. Ну, у тебя есть хотя бы время начать стрелять Хотя такая музычка приятная в лифте О, даже можно посмотреть про этот пулемет. Маскировка отключена. Если гулду убьют, будет обидно. Ну, честно. О, Лев. Музей. О, Гулд. Вот так. А теперь будь добр, не стреляй тут ни в кого, а. Мне нужна помощь с софтом для капсулы. Ага, хорошо. Ты готов? Конечно, ну, Ни в кого не стрелять. Это мы можем. Э. Не Да, не будет, кто не в тебя стрелять. А, туда даже вот так. Он у пулемет прям в эту капсулу бросил. И сейчас ляжет на него. Красавчик, вообще. Никто не ожидал, что я с пулеметом сюда приду. О, началось сканирование. Кто там? ранение сердца и обоих Похоже, правый желудочек пострадался всего легкие в нескольких местах сломаны ребра так считаем Третья, грудная клетка болтается множественные уже легких еще пулевые ранения грудной кости и поясничного отдела в без костюм Что? Да, да что? Да подожди. А, ну это момент, когда он нас найдет, да? Опа, черт! <свеч> <свеч> На нахуй. Даже выстрелить не успел. Открой эту дверь. Потан, а у меня тут пулемет лежит. Ну так, к слову. Класс. Лохард, кстати. У меня люди с ног сбиваются, ища тебя. А ты вот он, уже связан. Ага, если его связать, то и убивать не надо. Да? Ой, какая молодец. Да-да-да, ручки свои нахуй брал. Командор Локхарт, вы отойдете. Ручки свои быстренько с пистолетика нахуй брал. Да-да. Кыш, кыш, кыш. Кыш, кыш. А, она молодец, она молодец. Поднимайте. Ах, его же, ой, ж так больно. К вашим а я уже не тот, кого вы ищете. Парам-пам-пам. Станы, кстати, возможно, не прокатят. Вообще должно прокатить, но. С удовольствием.